Для чего нужна цель? Я все время задаю вопрос. Такой вопрос чаще к мужчинам бывает. Ну, предприниматель, мужчина. Да? У нас много предпринимателей, женщин. И тогда это вопрос к женщине, вот к той мужской энергии, к мужской части, которая позволяет реализовывать предпринимательство. А на сколько лет у тебя есть план? Так вот, для того, чтобы быть успешным и развиваться, план должен быть минимум на 100 лет. То есть мне нужно понимать, что... Что будут думать, чем будут заниматься, что будут видеть, и как будут помнить меня мои правнуки. Не внуки, правнуки. И если у меня есть план на 100 лет, тогда из этих 100 лет я формирую план на 10, из 10 лет я формирую план на год, из года я формирую план на месяц, из месяца на неделю. Не могу спокойно двигаться и любые тяготы жизни любые события которые сейчас происходят разрушения, потери изменения которые сейчас происходят для многих они являются шоковыми это то что становится очень мелким очень э, малозначимым, потому что у меня план на 100 лет. И понятно, что за 100 лет будет много изменений. И если я мыслю таким образом, то у меня есть энергия двигаться вперед, у меня есть смысл двигаться вперед. Поэтому отвечая на вопрос, зачем нужна цель, для того, чтобы у тебя были силы двигаться вперед. Вопрос, какая цель, о какой цели мы говорим. И если мы говорим о предпринимательстве, то это всегда цель на 100 лет.